Здравствуйте! Вакцинация населения идет полным ходом и вот уже кроме вакцины для взрослых готовится внедрять другую, для детей. Вакцинировать ваших детей или нет решаете только вы. А вот какие последствия повлечет ваше решение, как это отразится на праве ребенка посещать школу, об этом мы поговорим далее. Вначале скажу, что отказ от прививки действительно может стать причиной для отказа в приеме в школу или в другие образовательные учреждения, когда возможно возникновение эпидемии. Это предусмотрено федеральным законом об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Но закон говорит только о приеме в образовательное учреждение, то есть в школу, институт. Это Важно понимать, потому что никто не вправе не пустить ребенка в следующий класс или прервать его обучение в настоящем учебном году. Об отстранении от обучения в законе ни слова. Так что продолжаем наблюдать, что еще придумают власти, чтобы поднять процент вакцинированных. С работниками было попроще. Для определенной категории все-таки есть закон обязывающий вакцинироваться. А вот для детей таких законных рычагов давления у них нет. По моему мнению, вакцинация должна быть только добровольной. И начать надо с повышения доверия к людям к вакцине, а не причинять добро насильно. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на канал и увидимся в следующих видео.